Всем привет, это восьмой эпизод Звездных войн. Друбайна. <смех> <смех> <смех> Всем привет, с вами канал Dream Guys, а сегодня у нас тренировка на увеличение силы двухглавой мышцы. Да не силы, блять, объема. Это объем, на <смех> ум. Ты нас, 12 повторений. <-3. смех> ну блядь. На силу 1-5 повторяй, а, ебло. Да. Это, блядь, да, на силу. Давай, я на гипертрофиль, я ее забыл, да? Ебло, это блядь, да. А мы делаем качалки на силу. Нет. What you say? На качалке делали, и на гипертрофиль, да? Давай, блядь, продолжай. Давай, да. Всем привет! С вами канал, ребят. И сегодня у нас тренировка на увеличение объемов двуглавой мышцы. Двуглавые... То есть она находится на правой Также и на левой руке Но если у кого-то Потенция Ну в общем Что для этого нам пригодится Вес вес Такое тут По весам я смотрел Они конечно же не точные Сейчас скажу сколько было 19 500 что ли Что-то такое вот Рюкзак и палочка вот сачка. Сачок. Ну, бабочка. Чего, блядь, ты несешь, долбоёб ты, старый, блядь? В чем она заключается? Делаем 6 подходов по 12 раз. Узким хватом, то есть вот так вот это выглядит. Пойдём, как бы штанги э, груди, но у нас же, конечно, рюкзак. И также широким хватом 6 подходов по 12 раз. Дальше переходим на турник. Делаем 4 подхода на максимум с весом обратным хватом. И после этого сбрасываем вес и потягиваемся просто на максимум без уже рюкзака. Один подход. Отдых между каждым упражнением и подходом будет свой, то есть... Кому минута, кому час. Мы уж час. Сами понимаете, даже мой ед справится. Но его нет. What you say? Все? Я его думал, бою. Да. Уже да? Нет, я уже нет. То есть берем наш лес, вот так вот придеваем палышку, вот локтями убираемся и как правильно дышать? То есть поднимаем мы на усилий. То есть выдыхаем мы на усилий. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ноги можно поставить поширю, потому что бьет, э, так скажем, в прелести. Но у нас нет маракушки, поэтому делаем. Делаем. Ты, блядь, надулся нахуй, блядь? Блядь, сложный портфель. Он такой тяжелый, мама. Ты чего ранешь, блядь, пидорос? Хочу вам напомнить, что в любой тренировке можно чередовать упражнения, чем мы сейчас найдем. Рассчитаем траекторию, так, ветер северный, где-то 5-6 метров в секунду, то есть меня идуть, в любом случае, углы. Сука. <свес> как боженька. Бля, можешь не в камеру смотреть, от тебя зачем-то, それ<笑> день есть... ...бидно, что ты журистый, что а ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха не разбил, ха ха ха он рубин, ха ха сделал. <свист> Нет, присел яблочко поедет. А <свист> сейчас поем и доделаю несколько раз, бля, а пули нам кабана. блять старый нахуй я делал порвал лямку сука тупой нахуй с корнем бля заебил ебаном это новая техника выполнения упражнения дэна нахуй берём блять, сгибаешься и ломаешь портфель блять. нахуй у нас кабаном ебаном ебаном зачем не можем я завязал я блять, я пытаюсь еще нахуй о блядь, ты меня чуть палкой не въебал, долбанёй. Ой, сухарики дремогреческие. С того похода лежат. Помню, когда с ним ходили, блять, оставил их, чтобы набрал, блять. Легче стало, блять. на пятнадцать. Он такой тяжелый, мама. Так, в фильме снимают. Ту Сейчас мы сделали упражнение 6 подъемов на бицепс узким хватом и 6 подъемов на бицепс широким хватом. При этом все это чередуя получилось у нас 12. А, я неправильно сказал, 4-9 нахуй. Сейчас у нас идет а, подтягивание. Вот, вот так вот. То есть тут работают у нас пятки и э, дельты. Если мы сейчас уже не качаемся. Ягодицы. Ну ягодицы они сама по себе качаются. Потому что все, что ты делаешь, качаются. Оп-оп-оп. Ягодицы. Как, блин, загреваются? Песя раз удачи. раз не хватит. Максимум сказал. Ты сказал, что ты сейчас делать ты будешь хотя бы. Я же сказал, что сейчас будем. Делать четыре подхода на максимум а, с весом 4. С весом 4. Чего, блин, сказал? Да делай, заебал, делай. Сколько нам времени? Ну, Я тебе, блядь, правят. 46, шесть, ты, давай делаем.